Ребята, я Незнайка Это наш первый фильм Про Незнайку Дружба крепкая Вот так-то Не сломается Хоть бы ты пришел Труп беде не бросит Вот так-то Лишнего не спросит Вот так Вот что значит настоящий мир я тебя знаю, мы с тобой учимся во втором классе. Трубки я не броси. Да, я тебя узнала, не знайка. Ты, Маша. Мешивый, не спроси. А я не знайка. Я думаю тебе про Машку подарю. Давай дружить. Нет, дружить я не могу. Меня мам заругает. Я пойду сейчас домой. Меня мам заругает. Нет, дружить я не могу! Ну, держи ромашку все равно, хоть даже если домой пойдешь! Ой, спасибо, незнайка! Спасибо-спасибо! Ну, а что значит настоящий, верный друг? Я побежала домой, мама уже звонит мне! Ждет меня! Эй, ушли все! Ну, и ладно! ла ла ла ла lalala lalala Я еду! А я к вам в гости еду! Ну, заходи. Спасибо вам! Я Незнайка! Какой Незнайка? Незнайка! Незнайка. Меня зовут Незнайка! Тебя зовут Незнайка? Да, меня зовут Незнайка! Ну, вообще такого имени нету! А меня зовут-то! Хорошо! Меня зовут Челка! Я первая красавица! Я напишу стихи про тебя, Челка! И подарю тебе ромашку! ля ля ля ля ля, -ля. Я побежала домой, мама уже звонит! Тут-то мы какие-то странные! Ходим на цыпочках! Я хочу сюрприз сделать для тебя! Я еду на велосипеде! Ой-да, поехали со мной! Странно, странно, странно, все странно, просто все странно Да ничего странного А ты куда меня приглашаешь? На Луну А я хочу тебя пригласить на Луну Ля-ля-ля-ля-ля-ля Да, на Луну О, На Луну? Там так интересно Хорошо, хорошо Там так интересно Хорошо, хорошо, хорошо. Я первая красавица. Конечно, на Луну я не поеду, ну, как будто хочу на Луну. И она никуда не поедет со мной на Луну. И она никогда не поедет со мной на Луну. Я это понял. Я это понял. Она со мной тоже на Луну не поедет. Эх, ребята, может вы кто-нибудь? Поедете со мной на Луну. А? Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Хочу изобрести велосипед, на котором доеду до Луны!